Привет, people, с вами Вика И как вы заметили, сегодня я снимаю в новой локации Напишите внизу в комментариях, какая вам локация нравится больше Та, что была или вот эта Все уже знают, что совсем скоро, очень-очень скоро Нас ждет учеба 9 месяцев срока. Серьезно. Я знаю, как вы расстроены. так палец вверх, если ты не хочешь в школу. Поэтому, чтобы скрасить эти серые будни, в этом видео вам покажу несколько способов украшения тетради и блокнота. Да, я знаю, что таких видео на YouTube сейчас очень-очень много. И я сняла уже одно такое. Кликайте сюда или переходите по ссылке в описании к этому видео. Оно получилось очень даже неплохим. И давайте без дальнейшего отомневшись. нам понадобится тетрадь цветная бумага и компьютер заранее на компьютере я распечатываю цитату в формате png на нашем цветном листе и просто приклеиваю понадобятся простые белые листы и если вы боитесь что вы совсем рукожоп и можете испортить всю обложку то заранее на этом же белом листе распечатайте нашу рукописную цитату для начала я просто приклеиваю а потом маркером навожу нашу рукописную цитату Заранее я обворачиваю нашу тетрадь в розовую бумагу. Также в интернете я ищу силуэтку единорога и вот такую вот рамочку и просто их приклеиваю. А затем в этой рамочке пишу надпись «Only Unicorn».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 Yeah.